небольшого анонса в четверг проведу я вебинар обучения по торговой аналитической платформе атас где в принципе провожу все свои вебинары и отвечу на ваши вопросы и наконец-то мы с вами поговорим там о ленте принтов да, многие давно уже меня мучили спрашивали когда же когда же вот в этот четверг по времени будет известно чуть позже мы с вами все посмотрим и обсудим Разберем стакан, разберем ленту, разберем графики, разберем очень интересные графики Range XV. Я думаю, много полезности для себя сможете найти на этом вебинаре. Ну а пока по золоту. На данный момент, как вы видите, мне пришлось уже перейти на 4 часовки, чтобы посмотреть глобально, что же происходит непосредственно с золотом. Золото падает. Какая причина? Причина одна. В Америке все хорошо. Опять-таки, в кавычках, но тем не менее, по большей части, хорошо. Гособлигация доходность по гособлигациям у нас растет, доллар укрепляется, количество трудоустроенных в июне месяца увеличилось, в мае, насколько помню, тоже там все было хорошо. В принципе, все укрепляется да, в Америке. Это первый момент. Второй момент у нас поднимает процентную ставку в стране и планирует в сентябре-декабре сделать третье поднятие. В связи с чем инвесторы настроены достаточно благосклонно, и золото как инструмент защиты за счет этого падает. Как минимум, рисков нету, и в принципе инвестиции, денежная, денежная масса из золота перетекает по другим активам. Что касается... Конкретики. я бы хотел начать с календаря на эту неделю, потому что у нас завтра, 12 июля, предстоит достаточно жаркий день. В первую очередь мы ждем уровень безработицы по Британии, это раз в 11.30 по московскому времени. Далее у нас выступает Джанет Елен перед Конгрессом США. И вот это достаточно примечательная вещь, насколько я помню. да? пока я был в отпуске, вышли, во-первых, достаточно хорошие данные, вот, и у Елен особых причин отказываться от своих ястребиных планов после достаточно хорошего отчета занятости, да в принципе нет. Более того, и Елен, и Стэнли Фишер, и Уильям Дадли, это достаточно значимые участники ФРС, члены ФРС, они продавливают свои идеи единым фронтом и министра активно им верят и мы видим результаты как по йенет, по золоту единственное мы не видим по индексам Индекс у нас притормозились, но тем не менее будем разбирать в итоге у нас выступление giant Йеллен в 17.00 в Москве перед конгрессом США, плюс у нас также завтра уходит бежевая книга и по Канаде процентная ставка, но по Канаде это мы отдельно разберем. И запасы нефти. Но да, В принципе, как-то так. Самый интересный день на этой неделе. В связи с чем? Сразу ремарка. Категорически рекомендую о -о быть завтра максимально осторожным. По той простой причине, то, что то, что мы сейчас видим, оно видится вот так. Но любое неосторожное слово той, той же Джанет Йеллен э может каким-либо образом, в локальном плане, развернуть рынок в ту или иную сторону. Поэтому, пожалуйста, аккуратно, не забывайте про безубытки и придерживайтесь его риск менеджмента. Что касается золота. Золото, золото сейчас вошло в такую тягучую стадию, в такую тягучую область, она у меня выделена 1200, это... Прям шикарный фундаментальный уровень поддержки и 1220 такой промежуточный уровень и и вот как только золото у нас достаточно мощным рывком, так, достаточно мощным импульсом, мощным рывком опустилось до 1220, все остановилось и начали цену останавливать, то есть как вы видите, собрали, набрали толпу, собрали топливо, прошел импульс, все. Здесь у нас уровень крупного участника рынка, он пытается, пытался удерживать свои позиции, не получилось. Тем не менее, несколько дней, даже не несколько дней, практически весь мой отпуск тут набирали позицию, чтобы продавить. Продавили. Плюс еще собрали чьи стопы, как вы видите, здесь у нас big print такой зеленый-синий квадрат. Здесь прошло более тысячи контрактов в покупку, снесли чьи-то стопы. И пошли дальше вниз если я правильно помню это у нас было как раз таки либо на нонфарме либо на среду на фрс нет это было на нонфарме в пятницу дальше дальше что мы наблюдаем мы видим импульс то есть снесли во-первых вот этот уровень он был достаточно сильный и его удерживали продолжительное время следовательно какой вариант развития событий в глобальном плане мы можем увидеть если у нас продавцы достаточно консервативные, либо у них сейчас не хватает денег, либо они сильно ушли в, в зону дисбаланса, то есть у них достаточное количество лимитных ордеров, благодаря которым они продавливают рынок, находятся в минусах, и они их не закрыли, мы можем увидеть откат вот к этому уровню. Такой вариант достаточно с большой вероятностью возможен порядка 30-35% на данный момент, что мы откатим как раз таки в эту область. Почему я так считаю? В моем мнении не хватает, сил не хватает напора инвесторам по этому инструменту, чтобы вот так взять сходу насколько продавить. Сопротивляется, не дает. А в первую очередь не дают золото добытчики. То есть они стараются обезопасить себя, они стараются фиксировать свои потери и развернуть рынок. Не все у них получается, но тем не менее сопротивление есть. 1220 это первый уровень, фундаментальный уровень сопротивления, от которого категорически рекомендую продавать. Вопрос только по стопам. Как вы видите, есть грандиозные шпили, они доходят до трех с половиной пунктов. 3,5 долларов, прошу прощения, так что с этим пожалуйста аккуратнее. Если вы торгуете на золоте, я рекомендую вам торговать одним контрактом, ну, по крайней мере поначалу, либо разбивать свою позицию и расставлять ордера примерно где-то через каждые 2 доллара, плюс-минус. Что касается продолжения продаж. Мое мнение, мы можем какое-то время здесь набирать позицию, набирать толпу, набирать топливо. И допуская, что как раз таки завтра слова Елен могут послужить хорошим катализатором для продолжения движения вниз. Опять же, при условии, что... Скажем так, не будет у нее запинок, она с... будет уверена отвечать, что да, ребята, все хорошо, мы дальше будем ужесточать свою монетарную политику, наша экономика восстанавливается, безработица уменьшается, в принципе, ребят, все хорошо, все супер. Как только мы услышим такие слова, такие заявления, золото будет практически камнем падать вниз. По крайней мере, может. В любом случае, завтра до ее, до ее слов, до ее выступления ожидайте каких-либо провокаций, возможно, какие-то разводки. Почему это возможно? Если те люди, которые двигают этот инструмент, они что-то в курсе. То есть а в любом случае у них инсайт есть, им нужно собрать толпу. То есть им необходимо собрать вас, провести такой обманный маневр, чтобы вы поверили в движение в лонг. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. Что касается дальнейшего падения. Допускаю, что э, дальнейшее падение возможно с 1220, как только соберут полностью всю толпу. Грандиозным, допуская грандиозным будет сопротивление уровень 1200. Во-первых, он неоднократно у нас удерживал позицию даже 1203, если быть точнее. То есть я специально перешел на 4-х часовки, вы видите профиль рынка вот этого восходящего движения, которое было у нас с середины декабря 2016 года по по февраль по март этого года и обращаю внимание, что как раз таки вот эта область 1200-1203 является самой проторгованной. То есть Здесь до сих пор остается чей-то интерес, и крупный участник рынка будет сопротивляться, будет удерживать свою позицию. Опять же, таким невооруженным глазом можно увидеть такую, скажем так, графическую букву М. Я не могу сказать, что это качественно сейчас работает, но тем не менее, тем не менее мы видим, что вот говоря, да, вот оно основание, буква М, и вот у нас завершение основания. То есть вот в эту область рынок идет. Это с точки зрения чисто графического анализа. Это первый момент. Второй момент. Как долго ждать пробития 1200, пока не готов дать ответ? Тем не менее, как только будут пробивать, я думаю, вы поймете. И, и по графику по графике цены появится вот такой думаю, будет красный бигпринт. То есть красный бигпринт, как было вот на этом импульсе, это будет именно продавливающий объем. Необходимо будет ломать хребет вот этому уровню поддержки и продавливать цену. Так что в этом районе допускаю, что big, красный бигпринт big мы можем увидеть. Возможно, даже на этой неделе. Возможно, даже и завтра. Как только 1200 смогут преодолеть, дальнейшее развитие событий, я планирую, может остановиться в области 1170-1180. Вот эта область. Возможно, даже рынок начнет останавливаться раньше, 1190, но вот эта область на данный момент выглядит наиболее перспективной. Здесь у нас порядка 40. 50 долларов, я думаю, как раз при хорошей волатильности 7 дней до следующего вебинара нам может хватить, чтобы мы в этой области как раз таки оказались и вот так как в желе, как в пудинге остановились. Это что касается золота. Если мы перейдем на более младший таймфрейм, В принципе, ничего ничего интересного на часовках здесь мы увидеть не можем. Опять же, 1200, опять же, ну, в лучшем случае мы можем более детально, более точно увидеть уровень разворота. Да? То есть 12,18,9, 12,20. Это потенциальная область, где цена может развернуться и уйти вниз. Что касается сопротивления, которое есть снизу, и его на данный момент нет. Основное сопротивление это как раз таки там, где сейчас находится цена. Так что ближай ближайшую неделю мы можем ожидать движение наверх и движение вниз. Вероятность того, что пробьют 12.20 на данный момент она мала, но при условии, если как-то Елен посчитает, что не все так хорошо в экономике и есть определенные риски, то цена в первую очередь пойдет на пробитие 12.20 и остановится, я думаю, где-то вот, может остановиться в первую очередь вот в этом районе. Это у нас уровень 12.28 ровно. Уровень основной, который проторгован за этот месяц 12.44 пока для золота недостижим, поэтому его на данный момент в расчет не берем. Единственный момент, на который еще я хочу обратить внимание по золоту, обращая вот на этот импульс, зачастую когда импульс такой достаточно мощный, у нас остается пустота. Давайте я сделаю поярче, чтобы было всем видно. У нас остаются вот такие пустоты. Есть выражение, что рынок, как и природа, пустоты не любит. Поэтому, если бы у нас было здесь больше пустоты, в первую очередь рынок вот здесь бы пошел сюда. С учетом того, что этой пустоты нету, интереса сюда возвращаться на данный момент, у рынка нету. Так что дальше вот этого уровня, давайте чуть точнее сделаю, 12-28 вот, ровно. Дальше этого уровня на данный момент у рынка интереса нет. Опять же, э, мои слова, не принимайте за чистую монету, всегда перепроверяйте информацию и торгуйте исключительно на основе своей торговой методики. Вот, э, мои же обзоры, в первую очередь, служат для того, чтобы выяснить, что происходит на рынке, вот, и дальше уже как-то действовать. Идеальный вариант, когда ваша торговая методика сочетается с моим обзором, с моими мыслями, тогда смело входите. Это что касается золота. Вопрос. По золоту у кого есть вопросы? Вот такое масло масляное. Слав, может у тебя есть вопросы? У Славы тоже вопросы. Никита, по поводу вопросов. Да, да. Ты с одной стороны говоришь, что вроде как потенциал есть, но с другой стороны, как я понял от всего этого месседжа, он не сейчас есть. То есть он есть более высокий уровень там в районе 12-20. Вот если я обобщить то, что ты сказал да мое мнение мы можем увидеть завтра до 15 до 17 по москве мы можем увидеть тело движения наверх в область 12 18 12 20 консолидация и пока будет еле наступать в зависимости от ее слов мы можем увидеть резкий импульс как был например да, но ну, вот такой вот импульс вот резкий или вот такой импульс опять же это с точки зрения логики, да, то есть uh, то, что мне бы хотелось увидеть. Но смотри, у нас есть такая область, которую нам преодолеть, так цене преодолеть, не, <coughs> прошу прощения, цене преодолеть не позволили, поэтому я допускаю, что цена даже может становиться где-нибудь в районе 12-15. Давайте посмотрим, это у нас, О, да, как так, вот он импульс был, да. Ровно 12.15. Вот я сейчас профиль рынка натянул на этот импульс, который был у нас в пятницу. И ровно цена 12.15 у нас как раз-таки... Вот здесь у нас есть поц, и он является останавливающим. Следующий, сейчас... в принципе, уже идти. Сегодня внутри дня, что думаешь? Остановили они а я думаю даже могли и развернуть То есть, они могут вполне сейчас смотреть, откуда они остановили падение здесь у меня любимый фикс-префикс надо на данный момент и сегодня планирую как раз таки закупаться но хотел закупаться отсюда фикс-префикс корявый. тем не менее как раз таки вот у нас есть фикс вот у нас префикс и отсюда цена пытается уйти первый момент сегодня Цена может дойти до 12.15, завтра цена, если все-таки произойдет вот этот локальный разворот, то фикс-префикс у нас основание идет вот отсюда, здесь чем? Вот это 100% область, ну, скажем так, 98% области профита. Так что если это все-таки префикс, но на данный момент все это достаточно коряво выглядит, то остановка будет здесь, 12.18, 12.20. Это что касается сегодня и половины дня завтра. Okay. Окей, по, по золоту все что касается нефти опять же как видите пришлось перейти на 4 часовки потому что все достаточно глобально, масштабно и э, нужно разбирать вот как раз таки по нефти у нас вот как вы видите хороший фикс-префикс здесь мы сегодня зашли и вот он уже нам 1000 долларов показал пожалуйста берите забирайте вот так работает фикс-префикс фикс, главное не переборщить без убытка да, то есть слишком рано не поставить что касается нефти очень часто бывает что наверное, последние четыре вебинара когда мы их проводим как раз таки нефть уже и делает основное такое промежуточное движение что касается нефти если мы говорим локально сегодня в принципе до цели она дошла цель сегодня была 44 96 так что если на по цене 44 55 вы увидите сигнал на разворот то смело можете покупать с целью 44 95 да то есть порядка 40 пунктов у нас еще здесь остается это первый момент это буквально сегодня до конца дня что касается более глобального видения. Первый момент. По моей информации у нас останавливают, сокращают добычу американцы. Все-таки они не готовы по любой цене добывать нефть. Если я правильно помню, по сравнению с первым кварталом добыча сократилась на 50%, то есть два раза. Допускаю, что как раз-таки эта информация может послужить толчком для. Uh, толчком для развития цен наверх. Это первый Второй момент. У нас uh, начинается третий квартал, точнее, уже начался. да и Или не начался. Слав, у нас начался третий квартал. Март, 3, на Да, начался. Uh, квартал это 4, uh, месяца. 4... 4. Oh, sorry, месяца. 4... 3 месяца. 4. Поэтому он, конечно, начался. Да? да, начался. Но ну, вот, вот он как отпуск влияет на мозг. У нас начался третий квартал, и в большинстве стран ОПЕК по статистике как раз-таки третий квартал приходится на возрастание внутреннего потребления топлива, топлива и природных ископаемых. В связи с чем повышается дефицит, и вполне возможно, что цены на нефть как раз-таки за счет вот этих двух, скажем так моих мыслей, да, то есть сокращение в Америке добычи и э, дефицит на экспорт э, в странах ОПЕК могут, мо, могут как раз таки сработать на, на повышение цен. Как минимум как минимум к э, уровню, если мы говорим локально, 46-40, вот вы видите хорошую зону проторговки, здесь э, были влиты достаточно крупные объемы чтобы цена опустить вниз но обращаю внимание смотрите во первых у нас сейчас фикс, префикс образовался и чуть позже про, про него расскажу это раз-два не обновляем мылой и давление рынка оно как раз таки оказывается наверх. То есть смотрите, как мы достаточно комфортно медленно падаем и как мы мощно продавливаем цену наверх. Это говорит о том, что на данный момент продавцы находится в достаточно слабой позиции, а покупатели имеют ну, практически карт и продавливают цену наверх. Вопрос только вот как раз таки с этим уровнем 44.96, как скоро его смогут подавить. Вообще в принципе глобально на ближайшие я думаю одну-две недели мы можем увидеть разворот. Первый момент, почему мне так кажется. Уж достаточно сильно задавили рынок. Сейчас давайте включу четырехчасовки. Сильно задавили рынок нефти. если у нас вот раз. Скажем так, канал 2 он ускорился, 3 он ускорился. И, то есть идет, скажем так, такое сжимание, как пружина. И мое мнение, ближайшее время рынок может выстрелить. На самом деле были у меня мысли, что 42 у нас не за горами, и даже возможно 40. На данный момент таких мыслей я не разделяю. В первую очередь я рассчитываю на консультацию и на более-менее существенный отскок. Мое мнение, вот это вот ускорившийся канал мы можем увидеть на, на как минимум ложное пробитие, а это цены могут быть от 46-40, мы сейчас подробнее разберем, и до 48. Опять же, таки, нужно более детально в этом разбираться. Что касается падения, да, безусловно, давление на нефть в глобальном плане есть. И, насколько я знаю, и страна ОПЕК начали наращивать позиции, и не особо их соглашение влияет, и часть инвесторов достаточно скептически к этому соглашению относится. И, в принципе, как я говорил на последнем нашем вебинаре, нашем обзоре, соглашение-то есть, но нет понимания, что же делать в январе, когда соглашение перестанет действовать, то есть плана выхода из этого соглашения нету, то есть переизбыток нефти. Следующее, если этот вопрос будет урегулирован, если будет четкое понимание, а как же все-таки страны ОПЕК и не входящие в них страны экспортеры нефти будут вести себя в январе, я думаю, сразу же мы можем, сразу это в порядке одной-двух недель, мы можем увидеть хорошие толчок, хороший разворот. Это что касается более-менее фундаментального глобального плана, если мы говорим о предстоящих семи дней. Ну вот я думаю, что сейчас мы даже можем увидеть разворот. Итак, в первую очередь необходимо дождаться завтраш... завтрашней информации по запасам нефти дефицит либо профицит мое мнение все может быть достаточно благополучно и цена пойдет наверх при движении наверх на что стоит обращать внимание движение наверх возможно либо прям с этих уровней но ну, в принципе 44 50, 55 50 да? движение наверх у нас я планирую в ближайшие 7 дней с точками сопротивления это 44, 95, 45, 52, и 44, 46, прошу прощения, 20,25. Объясню почему. При каждом падении, то есть у нас был импульс, остановка, проторговка. Импульс, остановка, проторговка, импульс. Объясняю а, значение проторговки. Когда происходит импульс, там в принципе понятно, Крупный участник рынка продавливает, продавливает рынок, продавливает цену рыночными контрактами, рыночной продажи в данный момент. Как только цена останавливается, первая информация, что. То есть, как вы можете воспринимать, это что? Рынок, во-первых, из рынка вышел крупный участник рынка, либо полностью зафиксировал свою позицию, либо частично, и будет набирать следующую. Второй момент, то, что встретился второй участник рынка, началось сопротивление, противоборство, то есть были вложены крупные деньги и рынок все же вниз, в данном варианте продавили. В связи с чем, если здесь все-таки у нас был крупный участник рынка и все-таки была борьба, следовательно, здесь есть определенные уровни, которые будут защищать. В связи с чем. От каждого такого уровня цена может развернуться. В принципе, мы видим, видели неоднократно, что 44.95 у нас уже отрабатывался. Опять-таки, уровень это не одна цена, это область. То есть, плюс-минус 5 пунктов, 5 тиков, это допустим вот такая погрешность. В связи с чем? У нас 1, 2 и вот этот уровень, он в ближайшие 7 дней более-менее целесообразный. И опять же таки, я не зря говорил про фикс-префикс. Как раз-таки вот отсюда, это у нас последний крайний глобальный хай, откуда пошел импульс. Да? сейчас формировался фикс-префикс. Как вообще в принципе работает фикс-префикс? В первую очередь мы определяем первую остановку, обновление, то есть вершину в данном случае впадину хай, обновление хай и... Вот в этом объеме, вот на, в этой области мы входим в, в, в покупку. А что стоит обратить внимание. Вот эта область промежуточная, это такой, как я сказал, стопроцентный 98% take profit. Вот эта область, она уже менее точна, тут порядка 90%, но всего лишь 10% вероятно, что сюда не дойдет. 90% вероятно, что сюда цена как раз таки дойдет по времени, с учетом того, что здесь всего ну, осталось дойти 170 тиков, я думаю, как раз таки 7 дней может хватить. В связи с чем? Третья основная цель в лонг это 46, 24. Это что касается приоритетного направления в лонг. Если мы говорим о том, что завтра произойдет какой-то ахтунг и все же очередной профицит запасов нефти, и цена пойдет вниз. Первое, что я советую обратить свое внимание на вот эти лимитки. Они находятся на цене 43.50-42. В принципе, до... уровни круглых чисел это достаточно предсказуемо. Опять же, почему стоит эта лимитка? В первую очередь, чтобы снести все стопы. Стопы находятся у нас вот здесь, потому что у нас толпа очень любит ставить свои стопы за лаи, за хаи. Поэтому если все же цена завтра разворачивается и идет вниз, в первую очередь она пойдет к уровню 43.60, чтобы снести стопы. Наиболее интересным уровнем сопротивления на данный момент у нас является 43.36. И в принципе вот эта проторговка, даже не проторговка, это та область, откуда цена развернулась и возможно это было началом нового импульса 42.60. То есть менее вероятный исход событий, что все же здесь цену зафиксируют и отсюда пойдут вниз. Тогда у нас вот такой вариант развития событий. Берем уровень 40.36, отсюда могут отбиться, и 42.60. Прошу, прошу прощения, 42.80. Да, 42.80. На данный момент вероятность, того, что цена сходит ниже, я такого движения не вижу. И вообще, в принципе, движение на данный момент вниз для меня менее приоритетно. Если мы говорим о моих любимых процентах, я думаю, даже наверх мы можем 80-85% вероятность того, что пойдем наверх, вниз порядка 15-20%. Это что касается нефти. Вот основные уровень на что стоит обратить свое внимание. Сейчас давайте я добавлю еще в класс Search. Смотрим, что там у нас есть. Опять же. Опять же, уровень 46.24, обращая внимание на корзину ордеров, точнее, на корзину индикатора класс-ресерч. Здесь у нас большое скопление по торговому объему по бедам и пласкам. Этот уровень будет надежной защитой и фундаментальным уровнем сопротивления для цены, для движения наверх. Поэтому ближайшие 7 дней это, скажем так, наш красный уровень, давайте даже вот так сделаем. Выше цена на данный момент при тех условиях, что есть на рынке, преодолеть этот уровень не сможет. Нужен будет дополнительный катализатор, нужно будет, скажем так, вера инвесторов в этот инструмент. Это что касается нефти. Индексы низко просаживаются, они похожи на покупки. Сейчас посмотрим. По нефти у кого-либо есть вопрос? Вопросов пока нет. Идем дальше. Да, все скриншоты будут завтра более красивые, детальные, как шпаргалку сможете использовать. По индексам. Ну, прикольно. Резко так просадили все мои уровни, которые были наиболее интересны на завтра. Ну, здорово. Уже больше не актуально. А, в принципе, о чем хотел говорить, что... Вот этот Big print, он у нас был хорошим уровнем поддержки, зафиксировал цену и не давал ей упасть. Но, как видите, рынок в динамике, рынок постоянно меняется. Сейчас давайте думать, что у нас есть. Опять же. И самое цензурное слово, какое я могу сказать, вот про то, что сейчас происходит на индексе S P 500, это просто каша. То есть каша накапливает, накапливает, накапливает. Поэтому использовать даже м 60 абсолютно бессмысленно. Категорически рекомендую при торговле, кто торгует на временном типе графика, использовать максимум M15. Либо лучше использовать график range Если мы говорим о потенциальном падении. Опять же, обращая внимание вот на этот хвост. Стоит обратить внимание, посмотреть, как цена все-таки закроется. На данный момент выглядит это как простая спекуляция, чтобы снести стопы. Опять же, смотрите, куда мы сходили. Первый момент. Куда прятала толпа у нас стопы, вот сюда, это раз, два, у нас была вот такая область проторговки, то есть когда у нас пошел импульс, здесь мы немного замялись, посопротивлялись, тем не менее, все равно пошли наверх, снесли вот этот уровень. то есть снесли стопы, которые были за, за ним. Опять же, куда мы сходили, мы сходили вот в эту область, то есть, это та область, где мы накапывали как раз таки силу топлива для движения наверх. Сейчас посмотрим. Вот. Что... Объясняю, что я сейчас сделал. То есть, как вы видите, есть у нас импульс. И как раз таки на импульсе у нас есть хорошее кластерное вливание. Цена 24.08.25. Это, конечно, здорово и хорошо, но это в первую очередь влияло на вот, вот этот вот флэт, который был у нас 7 июля. Вот. Я же натянул профиль рынка именно на этот флэт, чтобы посмотреть, что и как было набран, то есть как набирались позиции, где самый проторгованный уровень как раз таки в этой области. И как вы видите, как раз таки цена сходила сюда. Поясню, почему именно сюда. Вот в этой области идет обман продавцов. Проходят такие объемы, чтобы толпа поверила, что да, сейчас будут продажи. Что вот он импульс, это коррекция, нужно дальше продавать. Даже делают, делают, делают какие-то такие ложные выходы из этого флета. Народ ведется, их собирает. Дальше что необходимо сделать? Необходимо из, из скажем так, вот из этого порочного круга выйти. Для этого необходимо продавливающий объем, проталкивающий рыночные покупки, но, как вы помните, чтобы купить по рынку, необходимо, чтобы кто-то вам продал да, контракт. Это делают э, сами роботы, в связи с чем, робот крупные участники рынка. В связи с чем, вот у нас вот здесь, в этой области остается э, большое количество зависших лимитных ордеров в и цена уходит наверх. Но у нас есть определенный дисбаланс по рынку, то есть роботы не могут э, бесконечно высоко поднимать цены, им необходимо вот, этот, вот эти убытки прикрыть. И зачастую вы наблюдаете, вот смотрите, прошел проталкивающий объем, цена упала, З закрыли проталкивающий объем, закрыли зависшие лимитки, все, сразу резкий импульс наверх. То же самое сейчас происходит, то есть мы закрыли вот здесь проталкивающий объем и вот здесь проталкивающий объем. Поэтому, если это всего лишь спекуляция, опять же таки, Слав, если не сложно, ты можешь посмотреть, может быть, по Америке какие-то данные вышли, которые я мог упустить. Если это не фундаментальные данные, то это просто спекуляция, и мы можем увидеть дальнейший разворот. Опять же, не забывайте, что завтра выступает Джанет Хиллен. Если все будет так, как я прогнозирую, то необходимо набрать толпу. То есть необходимо набрать топливо, допуская, что мы можем это сделать либо здесь, либо здесь. То есть и будет происходить вот точно такой же набор позиций, и дальше цена уйдет наверх. Опять же таки, это при условии, если цена спустится сюда ниже. Если цена сюда ниже не спустится, набор позиций будет происходить вот в этой области. Область у нас ну, порядка 24 24.19. 24-29. Вот такой достаточно просторный флэт, где можно э, разгуляться. Будет происходить набор позиций и могут попробовать пойти в сторону... Так, сейчас скажу, куда. Так... 24.50 понятно, 24.41 тоже понятно, и у нас здесь уровень. Так, смотрите, что у нас получается. Нужно сегодня посмотреть, как закроется эта свеча. На данный момент, когда я готовился к нашему вебинару, я прогнозировал следующее, что вот с этой цены мы идем наверх, Так, это мы оставим, убираем вот это и вот это. То есть мы идем наверх с промежуточными целями на 34. Почему 34? Даже 34, 32. 32 это у нас самый проторгованный уровень, ценовой уровень контракта. Да? Вот он под на 32. 34 это ближайший хай ближайшее сопротивление. вот там? 3, 3 июля это самый проторгованный объем вот, 3 июля. Когда цена пойдет наверх и постарается собрать вот эти стопы, она встретит сопротивление как раз-таки вот на этом уровне. Давайте даже вот так сделаем. Что касается уровня 41.25. Точно такая же. Импульс, флет, проторговка, набор позиций, выход. Резкий и мощный. Когда цена идет наверх, она в первую очередь закрывает на данный момент проталкивающие ордера в шорт и э, цена может скорректироваться в первую очередь как раз таки вот сюда к, к цене 34 Но опять же таки многое будет зависеть от того насколько сильным окажется здесь сопротивление насколько инвесторы поверят э, в экономику америки Если все таки они будут верить в экономику америки так и так как я прогнозирую то 2450 мы можем э, сделать ретест я думаю, ближайшие полторы недели. Единственный момент, который э, играет сейчас в минус, э, момент следующий, что когда э, в экономике все хорошо, когда процентные ставки повышают, я думаю, вы знаете, что доллар, естественно, растет. Но когда растет доллар, это негативно сказывается на акции компаний, они становятся менее конкурентоспособные, затрат у них становятся больше, ну, с точки зрения, скажем так, цены доллара, да, то есть те товары, которые они экспортируют, они становятся менее конкурентоспособными, я сейчас говорю в первую очередь о тех товарах, которые производятся именно на территории Соединенных Штатов, в связи с чем акции компаний падают, Фондовый рынок может проседать, находиться в красной зоне, и индексы тоже будут находиться под давлением. Это, наверное, единственный такой камень, ложка диокси, который останавливает индексы от движения наверх. По крайней мере, это единственный, скажем так, камень, который мне сейчас на данный момент известен. Это что касается индексов. В связи с чем? На ближайшие 7-10 дней. И я планирую, что будет следующее движение наверх. С точками сопротивления на 32-34. Ну, и здесь. Нет, наверное, здесь пройдут насквозь 41, ну 50, в принципе, это, Я бы даже выдел их как красный уровень. Давайте сделаем. Это у нас красная цена, о которой мы пока можем только не читать что, что же касается возможного движения вниз если оно и будет то в первую очередь оно остановится вот в этой области 24 08, 25 24 10 50. ну грубо говоря 0811 дальнейшее падение не прогнозирую опять же многое будет зависеть от Нашей любимой бабушке. Что она завтра скажет? Поэтому, если будет падение, то в первую очередь в эту область. Дальше уже будет. нужно будет посмотреть. Это что касается индекса SP 500. По индексу. Да, и в первую очередь я за лонги. Но опять же, если экономика развивается, да, у нас э, идет э, набор трудовой массы, да, в пятницу это на подтверждение было, то почему бы у нас индексы перестали расти? Если экономика развивается, значит э, и компания развивается. Так что, но, как мне кажется, на данный момент это логично. Опять же, если мы не видим, то есть если определенные участники рынка не планирует каких-либо спекуляций. Так, вопросов по S&P 500 нету, мы продвигаемся к евро-доллару. Нет, не к евро-доллару, а к иене. К иене мы сначала иену разберем, потом вернемся к евро-доллару. Что касается иена, ну, опять же четырехчасовой график, здесь достаточно просто иена дешевеет, доллар дорожает, даже наоборот, доллар дорожает, иена дешевеет, золото дешевеет. Все достаточно просто и все предельно ясно. Опять же, иена не может так бесконечно долго дешеветь. Да? То есть эй, доллар не может бесконечно долго дорожать. Думаю, не все так может быть хорошо. То есть какая-нибудь ложка дегтя найдется, которая для достаточно тонкой иены может сыграть как останавливающий фактор под, под останавливающим фактором может быть все что угодно но нам это даже особо не интересно как вы видите я отметил уровень 87 545 и можно считать что практически мы от него уже начинаем отбиваться есть, вот, вот он уровень 87 545 и мы от него уже отбиваемся То есть, в эту область подошли. Что это за уровень? Объясняю. Здесь был набор позиций, то есть мы падали, был набор позиций, который способствовал движению наверх порядка двух месяцев, полутора-двух месяцев. Основное движение пошло вот отсюда. Как раз таки вот этот самый проторгованный объем, то есть здесь были у нас и стратегические уровни, то есть здесь у нас были и зависшие, э, зависшие лимитки, которые частично здесь закрыты, то есть у нас был ретест этого уровня и отбитие, и сейчас мы к нему подходим основное, скажем так, останавливающее движение, основной уровень поддержки фундаментальный, я планирую, что будет как раз таки здесь. 8760, 87500, если чуть пошире сделать область. Вероятность того, что смогут быстро, скажем так, преодолеть не, не уверен. То есть сегодня точно нет. Но много будет зависеть от того, что будет сказано завтра. Допускаю, что как раз таки завтра мы можем увидеть вот такую коррекцию вот в эту область. Я думаю, давайте я перейду на М60. И покажу. Вот точно. Так, вот М60. Вот. вот она область 88 180 88 200 а в первую очередь движение возможно в лонг вот сюда То есть, что здесь у нас во первых Обращаю внимание, у нас был импульс, дальше у нас останавливающее движение, здесь у нас была проторговка, флад. были манипуляции снятия стопов, снятия вот этих стопов. Очередной раз объясняю, что, ребят, не ставьте стопы за хай или за лоу, лучше делайте математический стоп. Дальше у нас было достаточно мощное сопротивление и уход вниз и уход вниз, да что же это такое, при, при движении наверх основным останавливающим уровнем, основ, основной останавливающей областью на этой неделе у нас будет как раз таки вот, вот, этот, вот этот зеленый линий, 80-80-80, движение дальше в принципе, теоретически-то оно возможно, но я думаю не на этой неделе. Опять же таки движение а в первую очередь оно может быть такое спекулятивное, выносное, шиповое. Смотрите, у нас здесь была вот хорошая область. Посмотрите. Так. Вот мы хорошо собрали сверху. Летим вниз. И все, Флетинг. Флетили вы пол недели, даже чуть больше. Собрали движение, пошли дальше. Здесь еще Полная остановка, возможно, вот как раз-таки в этой области. Это цены: восемьдесят восемь, двести тридцать пять, так что останавливающее движение раз и будет вот так. Это что касается возможного временного движения наверх. Дальше этой области и тем более дальше уровня 88.610 на данный момент у иены нет такой силы и крайне сомневаюсь, что цена сможет. В принципе, сюда даже дойти, но даже если сюда дойдет выше, то уровня она не поднимется. Если мы говорим о дальнейшем движении лонг, в шорт, прошу прощения, давайте вернемся на часовой график, 4 часовой. В первую очередь стоит обратить внимание на В первую очередь стоит обратить внимание вот на эту область. Так, давайте чуть больше сделаем. Да, вот так. Вот эта область у нас является э, на данный момент максимальным уровнем э, поддержки. Это первый момент. Второй момент. Обращая внимание вот на эту область. Мы здесь очень долго э, флетили. Порядка один, э, более двух месяцев мы здесь набирали позиции, чтобы выйти и сходить наверх. Здесь чем? Вот в этой области снизу. где заканчивается вот эта проторговка, может быть существенный интерес. Допуская, что у стратегических инвесторов может быть здесь открытый интерес, и вот эти две области, mm. давайте даже сделаем более точно, 88, даже не, нет, 87 ровно, 87, 40 и 87 545 это такая глобальная останавливающая область да она большая но я напоминаю глобальная которая я думаю падение вниз может как минимум задержать как минимум на ближайшие 7 дней это что касается падения по иене коллеги вы сегодня как-то не особо красноречивы, есть ли вопросы по ейни? Если есть, задавайте, а с удовольствием отвечу. резкая такая она дама, то вверх, то вниз стреляют, сейчас в последнее время идет вниз. Mm -hmm. вот. Но это непредсказуемо. Я, ну, я, ну, я считаю, я, ну, ее я, надо ну, внутри дня спокойно торговать и все. по тренду. Как вариант, да. Не всегда стоит искать развороты, а трейдеры очень любят искать развороты, знаю по себе, проще и логичнее искать точки на вход по тренду, потому что по тренду цена движется проще, проще и легче двигаться, так что не забывайте об этом, вход против шерсти обычно карается ну как минимум стопом, а иной раз даже и черным властелином по иене в принципе мы э, разобрали ситуацию по евро по евро не все так однозначно даже ничего близкое однозначного нет с одной стороны у нас укрепляется доллар и вроде как евро должен падать доллар должен расти но не тут то было евро растет опять же сконсолидировался и начался рост в первую очередь, что нам может быть интересно, Нам может быть интересен вот этот участок. Это на данный момент, если я правильно помню, вроде как в этом году, как минимум, это у нас хай. Это цена 1.1487. В связи с чем? А основное сопротивление намечается у нас как раз-таки вот в этой области. Плюс-минус там. 15 пунктов в обе стороны, опять же куда цена может двинуться дальше, вопрос хороший, давайте разбираться, подключим дневные графики. Так, не хватает, нужно больше. Пока ожидаем евро. Есть ли интерес по другим валютам? Если есть, пишите как раз открою. Если нету, но ну, извиняйте, значит, не буду открывать. Так, что мы видим? Мы видим следующее. так Вот эти стопы мы уже снесли. Сейчас движемся дальше. В принципе, у нас было а, хорошая проторговка, хорошее накопление. Вот у нас есть на будущее уровень поддержки. Я думаю, даже не на будущее, а на следующий месяц. 1.1228 здесь у нас будет уровень поддержки, что касается дальнейшего движения цены. Допускаю, что она может у нас как раз таки идти вот сюда к уровню 1.16-1.1650, ну в среднем 1.1625. Из немного такой желтой пресса появился определенный инсайт по которому. Просьба, кстати, вас посмотреть, проверить, может быть, у вас больше есть источников информации. На сентябрь месяц по Италии прогнозируется банкротство двух крупных банков, возможно, даже трех. И как говорят, поговаривают мои знакомые и в том числе трейдеры, сейчас приближенные к этому банку, к этим банкам, выводят средства. И, как обычно, отдуваться за все это будет э, средний класс на опять-таки, можно сказать, офлайновый ритейл. Связь если два банка эти обанкротятся, вполне возможно, что евро может подприсесть. Ну, достаточно так основательно. Это первый момент. Второй момент. После Брексита, как я понял, у Евросоюза есть интерес перевести финансовую столицу из лондона а лондон что это такое это пять крупных банков которые стали отмылочными компаниями для всяких маргинальных личностей которые не очень дружат с законом и сейчас э, эти скажем так транс хотят привести во Франкфурт, германия да? э, поближе скажем так к центру евросоюза поближе к Брюсселе. В связи с чем если такие телодвижения начнутся, сложно предсказать, как евро будет на это реагировать. Возможно, будет позитивно, а возможно, не очень. Опять же, есть еще один момент. Уже несколько финансовых институтов Америки предложили, что... даже не предложили, а сделали скажем так, жест доброй воли и сказали, что они готовы проводить некоторые транзакции, Опять-таки некоторые это в кавычках в евро. В связи с чем? Насколько я понимаю, сейчас идет манипуляция между тем, что Лондон останется финансовой столицей, ну как минимум Евросоюза или не останется, будет ли Франкфурт новой финансовой столицей и как смогут ли американцы к этому как-то не совсем цензурное слово присосаться или нет. Если смогут, значит все-таки давление и, скажем так, руководящий тон над Европой все-таки остается и присутствует. В связи с чем евро при таком случае будет падать и... Если финансы потекут в Америку, евро, евро вот эти операции, это, конечно, хорошо, но в первую очередь они будут проводиться в долларах. Да? То есть и основной, скажем так, капитал оборот перетечет в Америку. В связи с чем в сентябре, я думаю, после летних каникул может быть что-то интересное у нас на рынке. В любом случае стоит посмотреть на это. У меня есть информация на этот каком в группе ВКонтакте. Кому интересно, я позже ссылку скину, почитайте, ознакомитесь. Что, что же касается предстоящей ситуации, на данный момент, как мне видится рынок. У нас был, имп, у нас был набор позиций хороший, продолжительный и у нас прошел импульс. Опять же таки, для такого краткосрочного импульса нет необходимости так долго набирать позицию. А, мое мнение, это у нас была всего лишь коррекция для закрытия части убыточных позиций и для набора топлива для дальнейшего движения. Мое мнение, предварительно на данный момент а, евро нацелено вот, вот сюда. Но опять же, с точки зрения логики, оно да, оно понятно и логично. Но с точки зрения нелогики, завтра все-таки у нас доллар может э, в очередной раз окрепнуть. И как это повлияет на евро? Ну, позитивным образом точно не повлияет. В связи с чем, допуская, что вот эта область, э, ну в среднем давайте возьмем это 1.14840, да, вот этот уровень. Он может быть финишным и евро откатится к области 1.14, 1.13610. Это что касается евро, более точно пока сказать не могу, я думаю завтра будет более детальное, более четкое видение и в виде скриншота я скину более точные уровни. Пока же ориентируйтесь на, аккуратнее будете в районе 1.14840, лучше может быть по евро пока посидеть на заборе и подождать как это будет развиваться событие, по одной простой причине. Если все-таки они смогут преодолеть вот эту область сопротивления, сейчас я покажу, если цена по евро сможет все-таки преодолеть вот это сопротивление в 1.870 сходит примерно как-то так, ну пусть будет 1.15, 1.15.20, то на ретесте этой области тогда стоит заходить в покупки. На данный момент на пробитие категорически не рекомендую. С точки зрения разворота, для тех трейдеров, кто любит ловить разворот, да, в принципе, возможно что-либо поймать, в том числе и стоп в связи с чем я бы вот этот момент пропустил бы и э, лично я при снижении цены я бы более скажем так консервативно стал бы искать лонг э, вот с этой области. И не обращайте пока внимания на линии, будет чуть-чуть красивее. В связи с чем рекомендация по евро. В первую очередь сидим на заборе и ждем развития событий вот в этой области. Это раз. Для агрессивных трейдеров рекомендую продавать от 1.14870. Для менее агрессивных трейдеров рекомендую дождаться выхода из этой области и покупать от уровня 1.14.870. Для консервативных трейдеров я бы посоветовал подождать. Если будет откат вот в эту область, начинайте искать покупки это уровня 1.13.990. Не, не так, даже нет. Не так, 1.14 ровно. 1.13.865, 1.13.610. Это что касается покупок. По, по евро вопросов нет. Замечательно. Что касается канадского доллара. Так, насколько я помню, у нас как раз завтра должны выходить новости. Так, так, так. Это у нас по монетарной политике новости, вспомнил. В связи с чем, новости, насколько помню, должны выходить после Елен, так что будет реакция до этих новостей, будет волатильность и после у нас еще будет хорошая волатильность на этих новостях. На что стоит обратить внимание. Как вы видите, я выделил две области, которые представляют для нас повышенный интерес. Также прошу обратить внимание вот на эту гиперлимитку. И если я правильно помню, здесь порядка 1400 контрактов. Вы, в принципе, графически сами видите, насколько это мощный интерес. И вот здесь у нас порядка 1000 контрактов, где 800 контрактов как раз-таки на верхняя граница вот этой области вот этой приторговки вот этого вот это. чем? На что в, стоит, в первую очередь стоит обратить внимание. Во-первых, завтра новости и в новости не рекомендую торговать, лучше подождать. Что касается Канады, для консервативных трейдеров стоит подождать и искать покупки примерно вот с этой области. Сейчас более точно скажу. Это у нас 77,100 и 76, ну где-то порядка 950, плюс-минус. Здесь достаточно интересные лимитки стоят, и это как раз-таки нижняя граница вот, вот этой а, проторговки, откуда последний импульс как раз-таки пошел. Если мы говорим о агрессивном входе, можно пробовать покупать отсюда, но категорически не рекомендуем. На данный момент это слишком агрессивно. Опять же таки, это исключительно мое мнение. Если мы говорим по целям, основная цель у нас 78600 на данный момент. Дальше, на предстоящие 6 дней, цели вонг на данный момент нет. Если мы говорим о том, что елен уж очень сильно зажжет либо либо что-то будет не так по новостям из канады и цена все же пойдет вниз по канадскому доллару в первую очередь обращайте внимание на графический стакан это Именно по канадскому доллару он достаточно тонкий. И такие лимитки являются, как я называю, бетонной стеной. То есть они не дают цене расти или падать. То есть они полностью останавливают движение. То есть обратите внимание, что есть у нас лимитки по цене 46 430, 46 270, 46.020 и последняя существенная лимитка на 45 825 возможно да это будет и манипуляции рынка но посмотрим В любом случае при падении вниз я бы посоветовал я бы посоветовал коллегам искать первые точки на вход в районе 46 270 Сорок шесть сто тридцать пять, вот в этой области. Давайте я вот так поменяю. Вот в этой области раз. Так, вот в этой области раз. И 48, 45, 825, и у нас 45, 685, вот эта область также хорошо подойдет для покупок. Плюс у нас есть здесь самый проторгованный объем, это подсх контракта, как раз, как я сказал, 45, ну 670 даже более ну, уточним. Что касается возможного дальнейшего падения, обращаю внимание на гистограмму. На данный момент здесь достаточно хорошо, плотно все проторговали. Но у нас есть пустота. Пустота вот на этом импульсе. Если все же завтра выйдут негативные новости, то в первую очередь будут проторговать вот эти импульсы. Обращаю внимание на вот эту область. знаете, вот так сделаю, чтобы не сильно отвлекало. То есть по цене 46.490, 46.500 – Цена может остановиться и тормозить. Основное останавливающее действие начнется вот как раз-таки, как я показал, 4670 46020. По, по Канаде тоже вопросов нет. В принципе, если вопросов нету, то на этом обзор рынка у нас закончен. В ближайшее время ждите скриншот более скрин так красивый, более детальный. Я их а, оформлю и скину сюда в чат. Также они будут у меня на странице. По поводу четверга. Если у вас будет дополнительный интерес, то есть вам будет интересно в атасе разобраться не только с лентой, но, допустим, более подробно со стаканом, либо с каким-либо другим индикатором, тоже просьба написать. Я подготовлюсь, чтобы не, не терять время, не тратить его. И с удовольствием разберу. На сегодня у нас все. Спасибо всем, кто присутствовал, кто нас слушал. И всем профита. Не забывайте про риск менеджмент. Торгуйте грамотно, аккуратно. И надеюсь, все у вас получится. Всем спасибо. Всем пока-пока.